привет приветствую вас на своем канале и в сегодняшнем видео я расскажу как сделать вот такую вот деталь под названием змеевик а, деталь нарисована конечно же не вся не хватает а, двух фланцев но основная сложная часть этой детали спроектирована а, про эту деталь спрашивал сейчас секундочку святослав кузьминов он спрашивал в группе Вконтакте. Это видеоуроки Компас.Идэ. Солитворкс, Инвентор. Это группа э, Романа Салихуддинова. Вот он здесь. Э, организатор и вдохновитель этой группы. И есть у него помощник. Его зовут вот, Михаил э, Переносянов. Что удивительно. Не тот, не другой. На вопрос Святослава Кузьминова так и не ответили. Время уже прошло почти э, месяц. Месяц назад. 20 сентября 2015 года. Сегодня 17 октября 15 того же года. И так до сих пор они не ответили. Можете сами посмотреть. Это обсуждение по Компас 3D. Здесь вот множество всяких еще вопросов есть. На простые вопросы, конечно, они отвечают. То есть, где там что валяется и куда чего надо тыкать. Вот. Ну вот про построение конкретно этой фигуры никто из них не ответил. Хотя у Романа там целая куча обучающих дисков, обучающих курсов, он там какие-то придумывает боски, там, я не знаю, ну, очень по многим отраслям он рассказывает, как необходимо проектировать, а такую простую фигуру он спроектировать не может. Вот этот чертежик, я вам сегодня покажу, как сделать... Ну, конечно, не в точности такую, но что-то похожее. Свой вариант. Возможно, у кого-то есть свой более продвинутый вариант решения этой проблемы. Рисовать буду не в компасе, а в солиде. И так как здесь не хватает очень большого количества размеров, то будем додумывать по ходу действия. Итак, создаем новую деталь. И на видео сверху рисуем эскиз. Эскиз-окружность. И теперь нам необходимо проставить размер. Значит, здесь диаметр 35 мм стенка значит, ну, внешний диаметр 40 мм. И еще от центра э, этого змеяка до э, внешней стороны этого, не знаю, бункера, или как это называется, вот, этого, вот этой детали вот, еще 5 миллиметров, то есть 50 миллиметров, здесь должен быть диаметр. Окей. После этого с помощью справочной геометрии рисуем новую плоскость, от плоскости сверху на расстоянии 200 миллиметров. Вот, настроили еще одну плоскость. И теперь нам необходимо нарисовать вот этот вот овал. Как видите, здесь явно не в масштабе. Но давайте по существующим размерам вот это вот без фланца нарисуем. Значит, малое, радиус малой полуоси 70 делить на 2 35 мм. Радиус большой полуоси 150 делить на 2 75 мм. Это внутренний. Так, на плоскости сверху рисуем новый эскиз. И две полуоси с помощью осевой линии. Итак, здесь 75 плюс 5 плюс 5. И здесь 35 плюс 5 плюс 5. Челкаем. Так, вот у нас два эскиза Мы уже готовы. Все отлично. Теперь нам необходимо построить... Вот эти вот боковые поверхности этой фигуры. Радиус нам неизвестен, видимо, совершенно секретный. Ну и, собственно говоря, координаты вот этого центра и этой дуги тоже неизвестны. Дальше, собственно говоря, и. поэтому будем рисовать примерно, чтобы было похоже. Итак, на плоскости спереди рисуем новый эскиз. Ставим вертикальную осевую линию 200 миллиметров. Там, насколько я помню, прямой участок 15 миллиметров. Здесь прямой участок семьдесят и шесть миллиметра. И с помощью инструмента дуга рисуем дугу. Ставим примерно радиус, ну пусть будет 142, и здесь у нас, конечно, не точно, потому что мы не знаем центр вот этой вот дуги. Но можно, в принципе, конечно, сделать скругление. Я думаю, это не будет большой ошибкой, если мы с помощью скругления спряжем здесь два а, отрезака дугу таким вот образом. Ну или здесь конкретно проставить 73,5. Вот так вот. И теперь с помощью зеркального отражения объектов отражаем наши объекты. Вот таким вот образом у нас получилось. Рисуем еще две, образующие на плоскости справа. Тоже начнем со силой линии. Также прямой участок в 15 мм. Здесь 25 миллиметров. И соединяем две точки. После чего также с круглением здесь делаем 25 радиус. Здесь можем точнее сделать. А здесь 75. И теперь также с помощью зеркального отражения объектов отражаем относительно осевой линии, вертикальной осевой линии. Так вот такая вот у нас получается эта фигура, такие вот контуры у нее. Но судя, конечно, по если сравнить с чертежом, то здесь что-то совершенно другое. Но то ли чертеж в компасе неправильный, то ли я не знаю что. И теперь с помощью команды «бабышка» основания посечения выбираем наши два сечения. И выбираем направляющие кривые. Раз. Два. И теперь вот эти. Раз. У нас получилась вот такая вот фигура, похожая на, на горлышко бутылки, только перевернутые. Вот, замечательно. Теперь, если посмотреть, то начинается этот змеевик на расстоянии 35 миллиметров от основания от габарита снизу. Итак, создаем новую плоскость от плоскости сверху на 35 миллиметров. Стоящую. Так. На ней рисуем новый эскиз. Можно взять линию произвольно. И теперь вот этой плоскости на 135 миллиметров нам нужно нарисовать примудру на плоскости спереди 135 и на 35 центр начала координат таким вот образом вот у нас получился вот два эскиза таким вот прямым углом теперь нам нужно посчитать количество оборотов на этом змеевике 1 2 3 4 5 6 7 8 9 оборотов так теперь с помощью Инструменты поверхности, поверхность по траектории. Выбираем наш первый эскиз. Путь выбираем тот эскиз, который э, вертикальной линии длиной 35 мм. А, параметры выбираем, включение вдоль маршрута. Оборотов выбираем 9. Вот такая вот у нас фигура получилась. Теперь при помощи эскиза преобразования объектов выбираем эскиз вдоль линии пересечения тел. Выбираем спираль и выбираем нашу поверхность. Вот, Для поверхности выбраны. Щелкаем ОК. Чтобы нам не мешало. Это спираль, скрываем ее и скрываем эту первую нашу фигуру. Вот у нас получилась вот такая вот спираль такой вот сложной формы. Теперь на плоскости спереди да, на плоскости спереди рисуем эскиз. Внутренний диаметр 10, а внешний, ну, наверное, 12. Здесь будет миллиметр. Внутренний 10. И теперь по уже известной операции бабушка основания по траектории. Профиль у нас уже выбран. Осталось выбрать только траекторию. Ну вот, собственно говоря, и все. Теперь нам необходимо дорисовать здесь только прямые участки с фланцем. И ничего сложного, я думаю, в этом нет. Так, с диаметром 42 и скажем, 4 отверстия. А, непонятно каким диаметром. Да. 42 так 42. Толщина 5 мм. Thank mm -hmm. Ну, собственно говоря, мы построили не их, конечно, не такой формы, как на этом чертеже, но все-таки близко к тексту. Не Михаил, не Роман не знают, как это делается. Ну, надеюсь, они посмотрят мой урок и будут теперь знать, как строить такие сложные, сперливидные детали. Спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал. На моем канале много всяких интересных видеоуроков и полезных, которые вам помогут в вашей практической деятельности. До новых встреч.